Польша подписала смертный приговор с США или чем грозит безвиз? Такое громкое название у данного видеоролика, потому что в нем я хочу разобрать эту очень актуальную тему на данный момент. Причем актуальна она не только для поляков, но и для людей, которые уже живут и работают в Польше. Зарабычан, либо тех, кто хотят приехать на заработки в Польшу. Ведь для Польши подписание данного закона, вернее выход Польши на тот уровень, когда уже Соединенные Штаты могут отменить визовый режим с этой страной, так вот для Польши это может стать смертным приговором. Почему, расскажу вам я сегодня в данном видеоролике. Я являюсь специалистом по трудоустройству в Польше, имею здесь свое агентство по трудоустройству, в общем, я являюсь очень компетентным человеком касаемо вопросов трудоустройства не только в Польше, но и за границей в целом ведь с будущего года с 2020 -го мы скорее всего будем и в Германии трудоустраивать людей выходцев из стран постсоветского пространства сейчас мы это весьма успешно делаем в Польше, к слову, со списками всех актуальных работ в Польше вы можете ознакомиться по ссылочке, которая уже появилась в верхней части вашего экрана также пишите мне по номерам Viber и WhatsApp которые появились в нижней его части и будем вас трудоустраивать на достойную работу и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Ну а что касается темы сегодняшнего видеоролика, то для Польши, судя по всему, грядут очень тяжелые времена. Дело в том, что вступление данного закона, отменяющего визы полякам в США, совпадает, по сути, со вступлением немецких законов, упрощающим легальное трудоустройство выходцев из стран Евросоюза в Германии. То есть два этих достаточно громких события попадают, по сути, на одно и то же время. Это конец 2019 начала начало 2020 года. Таким образом, волна мигрантов, которые могут уехать за границу из Польши, может увеличить вдвое, То есть это будут украинцы, ну и там белорусы, россияне, большая часть которых, скорее всего, попытает счастья на заработках в Германии. Так это, конечно же, могут быть и поляки, которые захотят поехать на заработки не в страны Западной Европы, такие как Германия, Великобритания, Голландия и так далее. Страны, которые уже и так переполнены поляками, ну и выходцами еще из, из африканских стран которые там чудят. Я думаю, многие наслышаны, что очень много беженцев сейчас в Западной Европе, и они там, ну, грубо говоря, все всирают, обсывают, грабят людей и много нехороших вещей делают. Америка от этого, по большей части, избавлена. Конечно, там есть свои минусы, но тем не менее, я думаю, что очень многие поляки захотят попытать свое счастье в Америке. Тем более, что много поляков там также и сейчас уже есть. Очень большая там польская диаспора, очень много родственников и друзей поляков живет в Штатах. Сейчас, когда не нужно будет открывать виз для того, чтобы туда поехать э, и трудоустроиться там, потому что условия, судя по всему, будут такие же, как и э, для трудоустройства, например, украинцев сейчас в Польше. То есть по биометрическому паспорту вы можете переехать либо как турист, либо на работу. Так вот сейчас для поляков будет в Штатах. Так вот... Э, Судя по всему, очень много поляков поедет и в Штаты. Делаю я такие выводы из того, что общаются с очень большим количеством поляков. И многие из них говорят, что, конечно, если действительно будет безвиз, то очень большая часть... Наших граждан поедет попытать счастье именно на заработках в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, друзья, очень интересным обещает быть 2020 год. Но, а что конкретно произойдет, я вам сейчас еще раз засчитаю из компетентных интернет-источников. То есть, какие самые знаменательные события грядут и ждут нас в 2020 году. События, которые могут повлечь за собой крах польской экономики. То есть, эти события могут стать... Смертным приговором для Польши. Друзья не утверждаю, что так будет на 100%, но это может быть. Внимание на экраны. Безвиз между Польшей и США. Как это будет работать? Процент отказов, в ведущий виз в консульствах США в Польше впервые в истории упал до 2,8%. Это на 0,2% ниже уровня, требуемого программой безвизового въезда. Официальное приглашение Польши к безвизовой программе может быть объявлено уже 30 сентября, пишет onet.pl. К слову, статья за 23 сентября. Сейчас у нас на момент съемки видео 2 октября 2019 года. Итак, сегодня во время саммита ООН по климату в Нью-Йорке президент Дуда встретился с президентом Дональдом Трампом. От этой встречи также ожидается информация о будущем без визе, говорят источники, связанные с посольством США в Варшаве. Согласно сообщениям СМИ о присоединении Польши к программе отмены виз должен был объявить Дональд Трамп во время своего визита в Польшу э, во время 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Однако президент США в последнюю минуту отменил визит, а вице-президент Майк Пенс ничего не говорил по этому поводу. Но по последним данным, во время диалога президента Польши и США на встрече э, на вопрос о возможном безвизе, президент Америки сказал так, это будет возможно в очень короткие сроки, если все данные будут подтверждены. Через несколько месяцев мы определенно сможем это закончить, сказал Дональд Трамп. Эти слова были сказаны в понедельник на встрече американского президента с президентом польши анджием дудой в нью-йорке польша стала готова ввести безвизовую программу сказал трамп поляки скоро смогут приехать в сша без визы никому это не удалось но мне это удалось заявил президент сша во время встречи с президентом республики польша как будет действовать без виз для граждан Польши? Присоединение Польши к программе отказа от визы означает, что граждане Польши смогут путешествовать в Соединенные Штаты с туристическими или деловыми целями на 90 дней. Однако те, кто путешествовал в Северную Корею, Иран, Ирак, Ливию, Сомали, Судан, Сирию и Йемен после 1 марта 2011 года, не поедет в США. Исключение составляют поездки в дипломатические, или военных целях на службу безвизовой страны. В посещении США также будет отказано тем полякам, которые также являются гражданами Северной Кореи, Ирана, Ирака, Судана или Сирии. Полякам, которые хотят вылететь в США, больше не придется назначать встречу с консулом. Все, что требуется сделать, это зарегистрироваться перед выездом в США в электронной системе СТА. Плата в размере 160 долларов сбора также снижается как минимум наполовину, однако это не означает, что каждый поляк обязательно попадет на территорию США, как и сейчас. Иммиграционный офицер США будет принимать решение каждый раз в аэропорту или в порту во время паспортного контроля. Однако штамп в паспорте даст гражданину право въехать в страну. Иммиграционный офицер может отправить назад в Польшу любое лицо которое вызывает подозрения относительно реальной цели приезда в США. Ну, собственно, так же, примерно, как это сейчас обстоит с украинцами, там, либо белорусами, приезжающими в Польшу, особенно с украинцами, которые едут в Польшу по биометрическому паспорту, тоже, несмотря на то, что у вас может быть рабочая виза, все приглашения нужные, если вы вызовете подозрения, вас могут развернуть назад. Такая же ситуация везде, такая же ситуация будет и в случае Польши и США. Ну и, друзья, теперь опять же хотел бы напомнить о втором очень значимом событии 2020 года, который заключается в легальной работе, в возможной легальной работе в Германии, для граждан выходов стран не Евросоюза и что это за собой повлечет. Уже со следующего года польский рынок труда будет испытывать серьезную нехватку кадров. По данным агентства по трудоустройству Personal Service, около... 500 тысяч сотрудников из Украины могут покинуть Польшу ради возможности зарабатывать больше в других европейских странах. Об этом пишет издание forsal.pl. Эксперты агентства отмечают, что у Польши есть последний шанс ввести соответствующую миграционную политику, которая будет удерживать мигрантов в стране и позволит постоянно заполнять кадровый пробел. Проблема в Польше заключается в отсутствии адекватной миграционной политики, направленной на интеграцию и постоянное пребывание иммигрантов в нашей стране. Последний барометр экономической иммиграции вторая половина 2018 года показывает, что до 60% работников из Украины приезжают в Польшу менее чем на 3 месяца, и мы должны стремиться задержать их в течение нескольких лет или навсегда. Основы миграционной политики ориентированные на интеграцию и постоянное пребывание иммигрантов в Польше, были объявлены в 2017 году. В то время было постулировано сосредоточить внимание на молодых людях или облегчить иммиграцию их семей. К сожалению, этот план отложили в долгий ящик. Анализ агентства по трудоустройству Personal Service показывает, что простое объявление о том, что Германия открыта для специалистов из-за пределов Европейского Союза, привело к тому, что в этом году Польшу покинуло 250 тысяч украинцев, а в следующем их может быть даже 500 тысяч. Это значит, что в 2020 году в Польше может не хватать до 1 миллиона работников, а к 2025 году 1,5 миллиона человек. Причина тока с Востока на другие европейские рынки, в том числе в основном в Германию, проста. Сотрудники из Украины предпочитают даже нелегально устроиться на работу в Германии и зарабатывать 9 евро в час, чем легально в Польше 15 злотых. Если мы не будем бороться за персонал с Востока другими способами, чем заработки, то проиграем эту битву. Необходима миграционная политика, настроенная на долгосрочную занятость. Что ж, ну справедливости ради, нужно добавить, что Польша уже, собственно, делает очень серьезные шаги, направленные на упрощение миграционной политики относительно граждан Украины, Белоруссии, России, Молдавии, Армении, ну и Грузии. Потому что именно граждане всех перечисленных стран могут сделать приглашение на работу и открыть полугодовую рабочую визу по нем без всяких проблем. Ну и собственно Польша, как я сказал, делает достаточно серьезные шаги. Потому что уже сейчас без проблем можно почти сразу подать на вид на жительство в Польше карту по побыту. Ну и получить ее уже можно быстрее, чем это было раньше. Есть еще много других факторов которые говорят о том, что Польша упрощает все-таки миграционную политику сейчас не буду об этом, чтобы не затягивать видео, видеоролики об этом уже есть на моем канале, при желании можете найти их и ознакомиться но еще хотелось бы добавить, что конечно же, в 2020 году я думаю, Польша пойдет еще на более радикальные шаги по упрощению миграционной политики чтобы привлечь как можно больше рабочей силы из восточных стран почему? ответ очевиден потому что, во-первых, очень вероятно что в Америку поедет достаточно большое количество поляков, которые в огромных количествах и без того едут в страны Западной Европы, еще сейчас и Штаты присоединятся. Ну и поедут, естественно, в большинстве своем они туда на заработки, то есть на долгий срок. То есть, опять же, Польша потеряет часть рабочей силы своей коренной, ну а в свою очередь украинцы, белорусы, россияне, многие из них захотят попытать свое счастье в Германии. Таким образом, это может стать смертным приговором для Польши. Будет ли это так на самом деле? Покажет только время. Но а, все-таки мы постараемся, чтобы так не случилось. Говоря мы, я имею в виду себя и наше агентство по трудоустройству, ProExWork и многие другие есть. Агентства э, хороших немного, но они есть, друзья. Если вы планируете переехать на э, долгое время за границу, то в Польше у вас есть перспективы гораздо более лучшие, чем в той же Германии, так как здесь гораздо проще будет легализироваться, судя по всему, чем в той же Германии. Там, возможно, можно будет больше заработать, но не легализироваться, не остаться на постоянно. Ну а покажет время, друзья. Сейчас же я вам советую это самое время не терять, не ждать с моря погоды, а трудоустраиваться в Польше на хорошие вакансии с достойными по польским меркам зарплатами, которые мы предоставляем. Где искать работы вы уже знаете. Также советую вам подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании, чтобы не пропускать актуальные вакансии в Польше на любой цвет и вкус. Кто подписан на телеграм-рассылка данных работ будет приходить прямо на ваш мобильный телефон в автоматическом режиме. Также заказывайте перспективы, консультацию от меня по скайпу, пройдя по ссылочке, которая также в описании к этому видео. Если вы не были еще на заработках в Польше, то данная консультация будет для вас на вес золота. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк под этим видео, нажмите на колокольчик, напишите побольше комментариев под этим видео, что вы думаете насчет всего увиденного и услышанного. Конечно же, поделитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей, заинтересованных в жизни и работе за границей. Ну а на этом у меня все. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи с Польшей. Больше. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!